всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы рассмотрим пример комплексной шумоизоляции на автомобиле peugeot traveler автомобиль у нас уже разобран соответственно какие-то работы уже произведены из когда-то была сделана частичная шумоизоляция с применением материалов компании Standard пласт сделанные вот задние арки и задние боковины там часть этих материалов мы удалим и нанесем наши материалы Начнем с потолка. Потолок у нас уже готов. На потолок мы наносим два вида материалов. Это виброизоляция Comfort Mat Viper и второй слой, это шумопролотитель SoftWave 15. Далее частично сделаны двери. Двери у нас делаются в четыре слоя. значит В этой двери у нас уже нанечены два материалов это первый тоже Comfort Mat Viper, и второй шумоизоляционный материал интегра Мы не закрываем вот эти вот ребра жесткости и усилители. Затем наносится третий слой материала. Это виброизолятор Comfort Mat Viper, И мы закрываем все технологические отверстия, прижимаем проводку, оставляем только вот тросики, которые у нас идут к ручке открывания двери и место, где установлен динамик. Также частично обработана крышка багажника. Здесь нанесен первый слой, это виброизолятор. После этого будет нанесен слой шумопоглотителя f 15 на пластиковую обшивку. Четвертый слой шумоизоляции дверей. Мы применяем антискриптный шумопоглощающий материал f 15 и мы закрываем всю поверхность обшивки, оставляем место под динамик, под ручку и вот точки крепления э, обшивки к двери. Далее мы удалим а, вот эти вот материалы, которые здесь нанесены. Здесь у нас а, акцент премиум, похоже, нанесен. А под ним слой а, виброизоляция. Хотя нет, здесь тоже второй слой акцент премиума. А далее слой виброизоляции аэро. Эти материалы мы уберем а, для того, чтобы мы смогли нанести шумополощающие шумоизоляционные материалы, а также звуковые ловушки. А, и вот еще небольшой момент а, в качестве вот, предыдущей работы. Вроде сделал сделано, вроде все хорошо, но есть один момент. Это вот штатный вылок, который здесь нанесен, и под ним отсутствует виброизоляционный материал. Очень странно. После шумоизоляции потолка он собирается на место, и мы приступаем к шумоизоляции салона, багажного отсека, задних арок и боковин. Вот так выглядит конечный результат нашей работы. Значит, Первое, что мы видим на полу в багажнике и в задней части салона, то есть от центральных стоек и сюда, это два слоя материала, это виброизолятор и шумоизолятор блокшот. Мы применяем активно маскирующую ленту, которая э, убирает э, стыки, то есть их не видно теперь. Это, конечно, шумоизоляцию не влияет, но с точки зрения эстетики приносит некие новые веяния. Боковина, боковина э, арка, точнее боковина у нас обработана в два слоя: сначала виброизолятор атом и поверх нее шумоизоляция Раптор. Она более тонкая, чем блокшот, связано с тем, что здесь Достаточно маленький зазор между пластиковой боковиной и э, самой металлической части арки. По этой причине выбрали более тонкий материал. Боковина обработана стандартным в нашем исполнении. Это у нас, соответственно, вайпер и блокшот Не забыли вот эти вот места, которые я вам показывал, которые отсутствовала шумоизоляция. То же самое с правой стороны, э, также обработав вот эти вот э, скрытые полости. Передняя часть салона у нас обрабатывается в три слоя это от торпеды до центральной части эта часть ковра нам позволяет это сделать, ввиду того, что здесь нет рейлингов, вот, которые расположены в задней части, по которым двигаются сидения. Здесь мы применяем трехслойный пирог, это атом интегра и акустическая мембрана блокатор, и покрывается вся плоскость ну, исключая точки крепления сидения это вот эти вот элементы, в которые будут закручиваться болты естественно мы применяем еще и акустические ловушки, это вот зелененькие штуки которые у нас расположены во всех скрытых полостях, то есть и в центре, и сзади. Эти, этот материал нам позволяет убрать блуждающие шумы, которые находятся в внутренних полостях, и обычными стандартными материалами мы, к сожалению, не сможем побороть эти шумы. Обработка сдвижных дверей немножко отличается от обработки передних дверей, связано это с технологическими особенностями конструкции этой двери. Значит, во внутреннюю часть двери мы наносим два слоя. Это слой шумоизоляции и виброизоляции. Потом мы возвращаем штатную, штатный пыльник на место, а саму обшивку мы обрабатываем не софтвейвом, а, а пита софтом Он более тонкий. А, и, соответственно, за счет него обшивка не будет выпирать наружу. Иначе в противном случае она, когда отъезжает назад, она может цепляться за кузов автомобиля. На этом шумоизоляции в принципе работы завершены. Далее мы собираем все элементы салона на место, проверяем работоспособность всех электронных компонентов. И все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.